Всем здравствуйте. Вот мой ворон ходит. А пошел я с собаками. Говорю, это, как обычно, свои дела. Все, и да, ищи. А что будет? Включусь. Ничего не будет, все равно включусь. Сейчас лег попробуем. Какой? Так-то снег подтаивает постоянно. У нас каждый день. Ночью примораживает, он туманище. Норка тут бегала. Нет, еще не держит. Угу. Нет. Не, а еще рано, да? Да, Шорох? рано еще на лед выходить. Если только Грету спасать потом. Там уже какой-то ломанный есть. Все, идите. Сейчас тут подойдем. В кусту норка живет, в одном, посмотрим, ворон думает, вдруг, вдруг я за ним иду. Че шорох, кого увидел? Танах, это, это свой зверь, ты че? Вот такая местность. Болотинка. Кустами. Ищите, ищите, давайте. Может быть, кого-нибудь бы и нашли. Блин, ветки все мокрые после тумана. Шорох, кто тут был? Пастуха ры похоже расклевали, сожрали, высота метра два, вот такие вот дела у нас в лесу творятся, именно что он с то вылез, его вверх наверное утащили где-то расклевали, да? Снегу опять следышков не видать вроде. Вот норочка, норочка. Вот здесь вот. Вон там он. Собаки нюхаются. Поищи давай, давай. Где она? Где этот зверь? Мальчик, молодец. А, а, а, возьми. А, а, чумаза, помогай, давай. А. Okay. Да, так. Дай посмотрю. Давай-давай-давай-давай, о, Возьми, возьми, возьми. Кто там? Возьми. Ну О! дай помогу-то, дай помогу. Все, отходи. Иди в другое место, сходи. Все, молодец. Да, сейчас если помогу. они домой едут, пусть едут, потом подстригусь некогда. Ладно. Нет. Угу. Ищите, ищите, давайте. Шорох, ну и кто там? Что, Грета? Есть толк с него? Магия. Мы идем домой, да, собаки, отцы. Будем считать, что охота удалась. Енота хоть мы и не нашли. Но... Ну, шорок. Неплохо поохотились. А, всем пока. Дайте ко мне.